всем привет перед нами новое оборудование от компании cisco это межсетевой экран firepower 1010 который пришел на замену asa 5506 сейчас мы откроем коробку и посмотрим что внутри так комплектность коробки Состоит из самого устройства, но довольно компактное, имеет пассивное охлаждение, поэтому шуметь и грузиться на Также в комплекте есть консольный кабель, инструкция и, собственно, блок питания. Устройство поставляется с двумя вариантами софта. Первый – это классический Firewall ASA, который уже зарекомендовал себя многолетним опытом. Второй – это межсетевой экран нового поколения Firepower Thread Defense. Оба варианта используются вендором в старших моделях и зарекомендовали себя как надежные, удобные функциональные софты. Устройство оснащено 8 портами Ethernet. RG45, они могут работать как L2-коммутатор, либо как 8 полноценных маршрутизируемых портов. Также имеется два порта POE, что позволяет подключать два устройства, например, телефона или точки доступа, без дополнительных блоков питания. В режиме межсетевого экрана нового поколения Устройство позволяет настроить фильтрацию URL-адресов, обеспечить защиту с помощью функционала предотвращения вторжений, а также обеспечить защиту от зараженных файлов, которые пытаются прорвать ваш периметр. Все это устройство, все эти, весь этот функционал устройство может обеспечивать на скорости до 650 Мбит в секунду. Стоимость устройства тысяча условных единиц по курсу Нацбанка. Оно обеспечивает высокий уровень безопасности при работе с внешними сетями для небольшого офиса и для удаленных филиалов. Спасибо. До свидания.